то если ты немножко под а, м, пинка себе да, что ты можешь спросить «Алексей Цветков, блин, какая у тебя классная фамилия, прям подходит нашему сегодняшнему эфиру». Я уже начал как Навальный говорить «Какая интересная фамилия у тебя, Алексей!» «Просто супер!» «Какая хорошая фамилия!» У нашего товарища, который сам мной учился, у него была фамилия Цветков тоже, и он носил флягу, в которой было молоко. Иван Страхов, спасибо, что поделился трансляцией, Ваня, Иван, Ванятка, я буду тебя звать теперь Ванятка, потому что ты слишком хорош, а, но ты не наведешь никаких страхов на, на, на наших зрителей, потому что, ну какого, черта, Конус Хохич. Я не знаю, до сих пор всегда проигрывал с той фамилией, и она потрясающая, потому что это же как типа конус, но только на английском и звучит как Кохич, потому что тебя Костя называл Кохичем, и теперь ты Кохич. Давай баша болю, мне не надо, ребят, зеленка. на Супер пендрился, не хочет отрывать стрим из-за дубль флешплеера. А Дмитрий Сковородин или Сковородин, я думаю, что фамилии иногда неправильно склоняются и неправильно ставят ударение на фамилии, например. Сложно ошибиться с, с фамилией, например, Иванов, но Сковородин... Наверное, можно ос, э, ошибиться, поэтому Сковородин, я думаю, что правильно. Это как э, фамилия Пешков, и говорить Пешков. На самом деле моя фамилия типа Сосити. Рамиль Мулахметов. Черт, какая классная фамилия. Мне кажется, если ее переводить на русский, то в ней очень много смысла вложено. Я думаю, что она... Она какой-то части лучше, чем моя даже? Чё? Блин, моей фамилии и то меньше смысла.